Привет, любители психологии, и добро пожаловать обратно в другое видео. Вас когда-нибудь предавали? Ты предвидел, что это произойдет? Если нет, то жалели ли вы когда-нибудь, что не могли заранее знать, собирается ли кто-то вас предать? Как бы сильно вы не хотели дать людям преимущество сомнения, быть преданным встречается чаще, чем вам хотелось бы думать. Между романтическими и платоническими отношениями вы когда-нибудь чувствовали, что предательство неизбежно? Хотя вы не можете контролировать поведение других людей. Знаете ли вы, что всегда есть способы определить, когда кто-то собирается вас предать? Они незаметны, и их легко не заметить, если вы не знаете, на что обратить внимание. То вот 9 признаков того, что кто-то собирается вас предать. Во-первых, они там только тогда, когда им это удобно. Был ли у вас когда-нибудь друг, который был рядом только тогда, когда ему что-то было нужно? Они всегда рядом, когда вам весело, но в ту секунду, когда вам нужны их утешение и поддержка, они внезапно оказываются заняты. Хотя это трудно принять, люди, которые делают это, как правило, не заботятся о вас или ваших чувствах. Они не настоящие друзья, а это значит, что они, скорее всего, предадут вас, когда больше нечего будет получить. Хлоп. Когда вы замечаете, что кто-то так поступает с вами, возможно, вам захочется пересмотреть свою дружбу и найти друзей, которым это действительно не безразлично. Во-вторых, они начали вести себя не в своем характере. Вы когда-нибудь думали, что знаете кого-то только для того, чтобы увидеть, как он начинает делать то, чего вы никогда не ожидали? Например, ваш застенчивый и сдержанный друг внезапно начинает общаться с более популярной группой друзей, поэтому их поведение и манеры полностью меняются. Хотя люди меняются каждый день, внезапные резкие перемены могут означать, что они заново открыли себя и уже не те, кем были когда-то. Они могут быть более склонны предавать вас как часть своей новой персоны. Осторожно! В-третьих, они начали дистанцироваться от вас. Вы когда-нибудь замечали, что кто-то отдаляется от вас? Это может быть выдумывание предлогов, чтобы избегать вас, или даже отказ от подписки на вас в социальных сетях. Хотя для этого могут быть и другие причины, это большой признак того, что они готовятся предать вас. Установление дистанции между вами двумя обычно означает, что они становятся менее эмоционально вовлеченными в вас. А это значит, что они могут отстраниться, чтобы избежать чувства вины за то, что впоследствии предали вас. Как мило с их стороны. В-четвертых, они начинают делать вам коварные, неискренние комплименты. Кто-нибудь когда-нибудь говорил вам следующее? Ты, э, на самом деле хорошо выглядишь сегодня. Или я бы никогда этого не ожидал. Но ты справилась на удивление хорошо. Подожди, что? Хотя они могут звучать как комплименты, если вы посмотрите немного глубже. Это закулисные уколы. Люди часто говорят так, когда завидуют вам и хотят унизить вас, не проявляя этого явно. Если вы заметили, что кто-то делает это, скорее всего, вы ему на самом деле не нравитесь, и он более склонен предавать вас. Номер пять. Они плохо говорят о тебе за твоей спиной. Вы когда-нибудь случайно слышали, как кто-то сплетничает о вас? Был ли это друг, который сплетничает с вами о других? Но вы никогда не думали, что они будут относиться к вам так же? Подобно тому, как кто-то делает неискренние комплименты, кто-то оскорбляет вас за вашей спиной. Это огромный признак того, что он завидует вам и пытается вызвать у других такую же неприязнь к вам. Это не только важный показатель фальшивого друга, но и признак того, что кто-то способен и, скорее всего, предаст вас. Номер шесть. Они говорят много мелкой лжи. Вы когда-нибудь словили кого-нибудь на белой лжи? О, о о Штаны в огне. Хотя это может показаться несущественным, маленькая ложь – это ступенька более крупной и важной лжи. Если кто-то лжет о незначительных вещах, таких как то, где он что-то получил или с кем он разговаривает, у него может быть возможность лгать о более важных вещах. Искренний человек не стал бы даже о мелочах, потому что доверие и общение являются ключевыми факторами в любых отношениях. Номер семь. Они уклоняются от ваших вопросов. Кто-нибудь когда-нибудь отвечал на ваши вопросы хорошо или другим вопросам? Так же, как и маленькая ложь, это может показаться не такой уж большой проблемой но это большой признак того, что они не заслуживают доверия и им есть что скрывать. Уклонение от ваших вопросов обычно означает, что кто-то готовится или уже предал вас. Номер восемь. Они скрывают от вас свой телефон. Хорошо, представь себе это. Ты с кем-то, кто постоянно разговаривает по телефону. Но в ту секунду, когда вы оглядываетесь, чтобы увидеть, на что они смотрят, они опускают свой телефон и забирают его у вас. Если они скрывают от вас свой телефон, у них, вероятно, есть на то причина. Это скрытная и недоверчивая привычка. Это означает, что это, вероятно, хороший признак того, что они придадут вас, ваше доверие и вашу уверенность. И номер 9. Они меняют пароли учетных записей, которые вы знаете. Поговорим о предзнаменованиях. Кто-нибудь когда-нибудь удалял ваш отпечаток пальца со своего телефона, не предупредив вас об этом? Это важный показатель того, что они больше не доверяют вам и отдаляются от вас. Также, вероятно, есть причины, по которой они больше не хотят, чтобы у вас был доступ к их учетным записям, что намекает на то, что они что-то скрывают. Если кто-то из ваших знакомых недавно начал скрывать свои информацию, они могут готовиться предать вас. Самое важное, что нужно помнить о предательстве, это то, что это не ваша вина. Вы не можете контролировать то, как ведут себя другие. Поэтому все, что вы можете сделать, это стараться избегать таких людей, которые предают других. На преодоление этого могут уйти месяцы или даже годы, но при небольшой своевременной бдительности вы можете помочь защитить себя от его смертельных когтей. Наблюдение за этими признаками, несомненно, поможет вам распознать предательство за мирю и принять меры для борьбы с ним. Мы надеемся, что смогли дать вам представление о некоторых характерных признаках, о надвигающемся предательстве, подкрадывающемся к тебе. Как вы думаете, помогут ли вам в этом эти девять знаков? Вы когда-нибудь сталкивались с этим в реальной жизни? Если хотите, оставьте комментарий ниже о ваших встречах с ними. Пожалуйста, не стесняйтесь делиться любыми мыслями, которые у вас есть. Хотите видео о том, как заранее справиться с неминуемым предательством? Пожалуйста, дайте нам знать ниже. Если вы нашли это видео интересным, обязательно нажмите кнопку «Мне нравится» и поделитесь им с другими людьми, у которых на горизонте маячит предательство. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажмите на колокольчик уведомления, чтобы получить больше новых видео. И суперспасибо, что посмотрели. Мы увидимся с вами в нашем следующем видео.